выпуск. Сегодня мы не будем анализировать акции, а я расскажу поподробнее об идее инвестирования в ценные бумаги, чтобы каждый зритель этого канала понимал, что происходит с его деньгами в процессе инвестирования. Также хочу напомнить, что у меня есть страницы в социальных сетях, я их добавлю в комментарии, не в комментарии, а в описании к видео. У меня есть сайт, на котором ну, в этом месяце уже нет, но в прошлом месяце у меня была акция, когда мы могли бесплатно рассмотреть портфель или подобрать на сумму инвестирования у клиента портфель, разместить его на рынке ценных бумаг, то есть закупить этот портфель на рынке ценных бумаг и посмотреть за развитием ситуации. Сейчас я расскажу Упрощенную версию, как можно работать на рынке ценных бумаг. Плюс сравню ее с банковским депозитом. У меня тут все подготовлено. Расчетная таблица в Excel я специально делал. Я ее тоже, пожалуй, сохраню и выложу где-то в социальных сетях или как-то еще. Попробую, посмотрим. Ну и в планах у меня создать группу для закрытого обзора, которое, участие в которой будет платное. Обзор, скорее всего, будет проходить три раза в неделю, и будет он по основным ценным бумагам вестись для того, чтобы искать точки для входа в портфель для инвестора. Ну и плюс будем рассматривать ваши вопросы. Итак, приступаем к тому, что у нас исторический э, какая идея у меня да, для объяснения того что происходит с инвестированием сегодня благодаря тому что в россии появился э, доступ к биржам ценных бумаг за основу я взял десятилетний период который покажет нам как бы изменился наш портфель наша инвестированная сумма в частности мы берем 10 тысяч рублей и как эти 10 тысяч рублей изменились бы за 10 лет просто для красоты зато. значит за основу инструмент мы берем сбербанк вообще лучше всего инвестировать в инструменты которые находятся в листинге индексов биржи ММВБ, РТС это если мы про российский рынок говорим если мы говорим про американский рынок это у нас дак до Джонс вот с чего начать ну давайте сначала рассмотрим с вами что бы было с банковским депозитом вот я сейчас приближу то что я посчитал а, в Excel Первое, значит, за расчетную базу процентов по банковскому депозиту я взял статистику из Википедии Рус Респект. Ну, это та же самая Википедия, просто немножко переделаю. У нас сейчас все переливают на российские сервера, это все похоже. Вот. Смотрим, как изменился депозит. На этот год. А изменилась процентная ставка по депозиту на этот год я примерно взял такую же ставку а вот мы с вами открываем табличку смотрим что в первый год 2009 мы инвестировали с вами на банковский депозит 10 тысяч рублей К концу года за отчетный период у нас ставка в соответствии вот с этой табличкой смотрите 11 2 процента здесь Столбец просто округлен, сейчас мы так, чтобы было понятно, что я никуда ничего не делал, все знаки после запятой сохранились. Инвестировали в первый год 10 тысяч рублей, нам пришел процент на следующий год 11 200 рублей. В 2010 году мы не снимали процент, мы не снимали сумму. Мы оставили на банковском счете, для того, чтобы у нас получились сложные процентные ставки, эту сумму плюс проценты по кредиту, о, по депозиту. И по итогам этого года процент у нас накапал вот такой. Также считаются все остальные столбцы. Ага, давайте их еще улучшим формат ячеек числовой два знака давайте денежные даже поставим чтобы она лучше смотрелась Оп. формат ячеек денежный окей ну, чтобы она проще все читалось итак через 10 лет сумма которая была бы у нас на банковском счете, с учетом изменения процентной ставки по вкладам, составляла бы 22 тысячи 0,1954. И за 2019 год мы бы заработали с вами еще 1321 рубль на 6% годовых. Да? Ага, вот здесь вот формуле еще сейчас поправим, сделаем... А, смотрите вот та сумма которая бы у нас была в этом году да плюс процент по этому году и мы делим так сейчас мне тут все стало пищать и мы делим на изначальную сумму инвестирования вот у нас получается 233% процента за 10 лет а, среднее значение 233 мы делим на 10. И берем тот же формат столбца в процентах. 23% в год. Среднее значение. Очень, надо сказать, неплохо. Да? То есть это к тому, что деньги на депозите в банке со сложными процентами, если вы их не снимаете, тоже делают довольно неплохую прибыль. Кстати, об этом вам ну, как бы никто не рассказывает, да? возможно где-то и говорят, но вообще говорят, что банковский депозит это очень плохо, он съедает все проценты, он съедает все, а вот смотрите, что получается со сложными реинвестируемыми процентами, да? все получается не так уж и плохо. И это дело мы сохраняем. чтобы она никуда не пропала так теперь мы переходим к ценным бумагам опять же повторюсь мы взяли с вами картинку которая приблизительно показывает чтобы было если бы мы с вами делали самым простым способом по инвестиционной стратегии в ценные бумаги, самый простой, возможно, иногда значит и самый эффективный. Но проценты прибыли по более сложной стратегии. Но не более чуть-чуть более сложные стратегии. Они становятся гораздо выше. Попозже объясню почему. Итак, смотрите. У нас с вами в 2009 году были те же самые 10 тысяч рублей. Я потом выложу эту таблицу. Вы увидите, что здесь не прибавлялись те 10 тысяч рублей а каждый год. Эти 10 тысяч рублей растянуты по всем строкам для того, чтобы... Excel правильно считал проценты изменения то есть изначально сумма инвестирования как у нас была 10 тысяч рублей так она и осталась открываем с вами акции Сбербанка сейчас я попробую сделать наполовину и это окошко наполовину и сейчас мы их поставим рядышком не хочет она так просто делается сейчас чуть посложнее. Оп. Оп. Оп. оп. итак открыли мы акции Сбербанка это месячный график Видим мы месячный график, да? И в 2009 году акции Сбербанка мы покупали с вами где-то по 22 рубля. 22 рубля, сейчас мы найдем. Это в феврале. В феврале на 10 тысяч мы купили с вами акции по 22 рубля. Собственно, как и открыли банковские депозиты в феврале на 10 тысяч. Итак, акции Сбербанка продаются полными лотами. Есть такая тонкость. Значит, на бирже есть два временных отрезка. Первый временной отрезок, когда торгуются полные лоты. Второй временной отрезок, когда, когда торгуются частичные лоты, можно купить по одной акции Сбербанка. Да, мы с вами воспользуемся этой крутой возможностью и сделаем следующее мы покупаем с вами 4 полных лота в феврале 2009 года сейчас я еще уменьшу тут может быть ничего не видно поэтому пока не буду до конца уменьшать, потом раскрою полностью экран, чтобы было все понятно. Значит, вот сервис трейдингу.ю. Мы с вами видим дивиденды, которые платились в годы по Сбербанку, в разные годы по Сбербанку. Эти дивиденды здесь записаны. Еще сразу просто поясню, чтобы потом а перейти полностью на таблицу Excel и больше не возвращаться к графику. Все эти значения вы сможете самостоятельно уже потом проверить. Ну и можете написать в комментариях к видео, что вам не понравилось и что бы вы хотели конкретизировать. Вот смотрите, в 2009 году закрылся Сбербанк. Обратите внимание, вот здесь вот появляется ценник закрытия. Да? В 2009 году закрылся Сбербанк по цене 82.94. Вот эта цена здесь отражена. И так далее по всем годам. Да? Теперь мы переходим полностью на таблицу на нашу. И смотрим, что в 2009 году дивиденды составляли 0,63 рубля. На 400 единиц акций мы бы получили с вами 252 рубля процента дивидендов. И прирост за этот же год составил бы 334,28 процента с учетом дивидендов, это считается все автоматически. Теперь история продолжается, в 2010 году Сбербанк начислял процентов, мы сидели ждали хорошей погоды, в 2011 году Сбербанк начислил 0,92 рубля дивидендов и на наши 400 лотов, ой 400 уже 7, да, а, поясню, было 400 акций, четыре лота и на неполной сессии мы докупили на дивиденды еще две акции по цене закрытия этого года ну то есть а, в течение года цена плавала 108 рублей можно было найти вот мы купили две акции вот по этой цене да понятно вот 252 рубля у нас было на счету инвестиционным и мы за 108 докупили две акции и такая же история будет дальше продолжаться итак в 2011 году сбербанк начислил 092 рубля и на наш 407 лотов на 402 лота мы получили бы Слушайте, а вот неправильно, наверное, здесь надо было а, немножко не так писать. Сейчас мы переделаем здесь вот 5, ctrl F. Давайте, наверное, еще один столбец уйдем вставить. Количество лотов. Здесь мы сколько было, сколько и купили. Здесь у нас пришли дивиденды, мы купили две акции. Здесь у нас... И в следующем году мы на 402 акции получили дивиденды. Да? И докупили бы еще... Ага, вот так вот, наверное, надо. 402. Это равно это. Плюс вот это. Хоп. Четы а, неправильно. Это равно, это плюс вот это. Опа. 400. 402. Да? В этом году мы получили 369 рублей. И докупили бы за 369 рублей по цене. А давайте здесь прям считать. 78, да? То есть 369 мы делим на 78,86 цена закрытия в этом году. 4 акции мы еще докупили бы. 4 штуки. Так, вот эту столбец мы растягиваем до самого конца. Докупили бы 4 штуки. В 2012 году мы получили дивидендов 844 рубля. Цена акций была в этом году оп, 92 рубля. Мы бы докупили 9 акций. Пишем 9. Опа. В 2013 году размер дивидендов был 2 рубля они составили 1066 на наш объем, да, и по цене 101 мы бы с вами купили 10 акций, 10 акций. В 2014 году размер дивидендов составил 3,2 рубля, и у нас дивиденды были бы 1360 рублей. Смотрим в этот год. Ценная бумага упала, 54, но при этом, смотрите, а, прибыль у нас уже составляет, да, от 22, ну, 100%, как минимум. В этот год мы бы с вами купили 24 акции. Очень хороший год, да? У нас прошло падение, у нас есть портфель. Мы за счет этого портфеля получаем дивиденды, за счет этих дивидендов это работает, я повторюсь, на российском рынке. Пока сейчас акции у нас находятся в такой зоне, что дивиденды по... помогают, помогают докупать лоты. На американском рынке это уже давно не так. Там размер дивидендов 0 процентов, да? И акции там взлетают гораздо быстрее, потому что число трейдеров на рынке очень большое. И что-то мне подсказывает, уважаемые друзья, что российский рынок будет развиваться точно так же. Итак, в 2015 году была не очень хорошая история с дивидендами. Платили 0,45 рубля. И на весь наш лот, мы, на весь наш объем акций мы получили 202 рубля рубля но мы бы не расстроились и за этот год мы бы прикупили еще две акции в неполных а даже одну окей одну акцию в неполных лотах. в следующем шестнадцатом году не было дивидендов здесь у нас ноль мы ставим в 2017 году у нас появились дивиденды и причем очень неплохие, 6 рублей. В этом году мы бы докупили 11 акций. Идем дальше. В 2018 году у нас было бы 5532 рубля дивидендов. И мы бы докупили 29 акций. В 2019 году пока неизвестна цена закрытия но положим она такая <звы> как... прощения, как... в 2019 году положим цена закрытия такая как она есть сейчас но скорее всего она изменится либо в большую либо в меньшую сторону неизвестен размер дивидендов хотя правительство да, сделало законопроект о том, что все госкомпании должны 50% прибыли направить на э, дивиденды, то есть была бы очень интересная история, и, возможно, она будет еще, да, итак, друзья, мы подошли к итогу, спасибо вам за то, что вы посмотрели до этого места. В итоге мы бы с вами заработали за 10 лет 1142 процента на 88, так опять же глупо делаем, делим на 10 и мы получаем, вот не в процентах, то есть надо сделать такой же формат столбца, 114 процентов на инвестированный капитал, причем работа настолько необременительная для вас да, вот по этой стратегии вы абсолютно ничего не делали вы просто вложили 10 тысяч рублей как только вы получали дивиденды вы смотрели, приобретали акции я взял, наверное, самый наихудший вариант когда было закрытие если грамотно при помощи наших анализов с вами смотреть за ценой инструмента можно найти более выгодные места для покупки и продажи и можно выходить из акций в деньги когда они падают приобретать акции до закрытия реестра таким образом вот этот вот процент можно сделать гораздо и гораздо выше но вы посмотрите сами вот банковский процент который весьма неплохой сложный банковский процент, а вот процент при инвестировании в ценные бумаги. Друзья, я вас призываю, включите соображение, проверьте пожалуйста мою таблицу, можете пересмотреть видео несколько раз, написать что вам не понравилось, но обратите внимание на то, что Инвестирование в ценные Бумаги сейчас Да и дальше Оно будет всегда Выгодным и прибыльным Но нужно понимать Систему инвестирования Нужно понимать процессы Происходящие на рынке И ни в коем случае не паниковать И не гнаться за большими прибылями В день в два Да? Друзья, я желаю вам Удачных инвестиционных идей, решений. Хочу, чтобы вы работали со мной, допустим, по маленьким сначала начинаниям это оценить ваш инвестиционный портфель, составить прогнозы. Сейчас это пока бесплатная услуга. Позже бы подписывались на мою группу ВКонтакте для закрытых обзоров. И все это шло вам исключительно на пользу. Чтобы вы могли свои деньги приумножать каждый год, каждый день, не теряя на жуликах и мошенниках. Да? То, что я делаю, я делаю, друзья мои, для вас. Естественно, с коммерческой выгодой для себя, но. Первое, на что я ориентируюсь, это предоставить людям, которые в России, очень грамотное понимание рынка ценных бумаг. И не надо вестись на тех, кто зарабатывает за день 10-15 тысяч рублей в роликах YouTube. Это не всем подходит. Не у всех выдерживают нервы. Это самое маленькое мое отрицание. Если рассмотреть дальше, то там история гораздо сложнее. Так, друзья, <coughs> заканчиваем на хорошей ноте. Всем спасибо, что досмотрели видео до конца. До свидания. Э, буду ждать вашего обратного отклика. Пишите, звоните. Звоните нет? <смех> В чатах пишите во всех доступных комментариях. Оставляйте лайки. Передавайте это видео своим друзьям, знакомым. Сейчас сумма 10 тысяч рублей, рублей, ну вообще смешная, да. И такие же истории, как с Сбербанком, можно найти в любом ценном инструменте. Всего хорошего, счастливого вам.